Получить ну, вот максимальный эффект от этого курса, я расскажу вам о том, как этот курс лучше использовать. Я его как бы немножко дополню, и у нас будет такая как бы, целостная структура для тех, кто хочет привлекать трафик для своих проектов, либо, например, для каких-то партнерских продаж. Я вам сейчас вот прям вот это вот все сделаю, расскажу, и вы можете прям использовать и получить еще один источник трафика на, например, свои продукты и товары. Вот те, кто досмотрел четвертый урок до конца тренинга по партнерским продажам, я там специально для тех, кто может писать, рассказал, откуда можно еще тянуть трафик, и рассказал о YouTube. Я там многое из того, что я сейчас буду говорить, рассказал. Но вот чтобы нам состыковать и сделать такую классную цепочку, которая вам привлечет новых клиентов и привлечет и будет привлекать, причем постоянно, сейчас я это сделаю прямо-таки на ваших глазах. Итак, друзья, начнем. Я не буду прерываться, поэтому прошу меня понять и простить. Буду рассказывать вот эту вот методику. Сейчас переключусь на YouTube. Вот тут у меня работает, А все уже закончил работать, Скрипт, закроем его, переключимся на YouTube. Вот так вот. Я продаю товар, связанный с похудением, и я буду о нем немножко вам рассказывать. Итак, друзья, если вы хотите привлечь трафик, целевой трафик на свои партнерские программы, на свои ресурсы какие-то, необходимо размещать информацию о вашем продукте, каких-то посещаемых местах, да, ну те же самые группы в социальных сетях и очень хорошо работает комментирование роликов на YouTube, естественно топовых роликов на YouTube. То есть вы в строке поиска YouTube пишете ваш, вашу нишу, да, вам вываливаются ролики, которые по этой нише в самом верху. Все, что вам остается делать, это открывать какой-то ролик на первый, на второй или на третьей страничке и его комментировать. Вот это вроде бы просто, вроде бы элементарно, вроде бы все знают, что это хорошо притягивает трафик, но почему-то этим мало кто пользуется, к сожалению. Поверьте, это очень эффективный способ притянуть вам целевых клиентов. Но... Чтобы это хорошо работало, нужно это использовать, этот метод использовать правильно. То есть не нужно делать так, как делают многие. То есть написали какой-то комментарий, который, по их мнению, просто изумительный, да? вставили в него свою кривую партнерскую ссылку, которую там сделали через какие-то сокращатели или вообще не сокращали, и начинают под каждым роликом тупо ее копировать и вставлять. Приводит это только к одному. Вот такие комментарии с ссылкой и многократно повторяющиеся, одинаковые и быстро размещающиеся на Ютубе, их просто-напросто кидают в спам. И вы вроде бы что-то делаете, но вся ваша, скажем так, работа сливается в унитаз. Извините за выражение. Поэтому, если вы хотите комментировать, то не надо, во-первых, вставлять в ваши комментарии ссылку. Хотя я заметил, во всяком случае, на моем канале, если... В комментарии вставляется только доменное имя, а вот всех, кто проходит тренинг, я вам показал, как вашу партнерскую ссылку сократить очень красиво, сделать одно доменное имя. Вот без всяких HTTP, просто имя вашего домена, который вы зарегистрировали. Вот если вы в комментарии под роликом про вставляете только доменное имя, почему-то вот такие комментарии у меня на канале, лично у меня на канале, ну, думаю, не только у меня, они проходят спам-фильтры и попадают уже в подтвержденные комментарии. Вот, но все-таки я бы вам не рекомендовал даже поступать так. То есть первый свой комментарий пишите просто красиво, умно, показывайте свою экспертность. Вот только поэтому, если вы занимаетесь какими-то продажами, нужно выбрать ту нишу, в которой вы, ДОКа, где вам есть что сказать. Иначе просто этот способ вы не сможете использовать. Но о чем вы будете писать, если вы не понимаете о том в этой, если вы не понимаете вообще ничего в нише товара, который вы пытаетесь продать. То вы будете что-то придумывать, и это будет казаться смешно, и со стороны сразу будет видно, что вы, мягко говоря, не тот, кто являетесь на самом деле. Конечно, в комментировании очень хорошо работает методика комментариев через несколько аккаунтов. В одном комментарии вы пишете что-то умное, во втором комментарии вы задаете вопрос себе же с другого аккаунта, там пишете, да ну, неужели это не может работать и так далее. А потом вы сами себе же отвечаете, говорите, да и работает процентов вот смотри, и вставляете, например, красивую ссылку на свой партнерский продукт. Вот Конечно, авторы каналов очень любят, когда их ролики комментируют. И если вы ведете вот такие ну, нормальные как бы, дискуссии с каналов, которые ну, не похожи на фейковые, а как их сделать не похожими на фейковыми, вот мы сейчас как раз и будем говорить, я уверен, что такие комментарии не будут удаляться авторами каналов. Потому что все заинтересованы, чтобы их ролики комментировали. Но для этого нужно писать интересные, полезные комментарии, а не какие-то рекламные э, посылы, которые начинаются. Ой, какой хороший ролик, а я вот знаю, как сделать лучше. Ну, это уже настолько убого и избито, что ну, все понимают, ради чего написан этот комментарий. То есть включайте голову, ребят, включайте голову, пишите что-то реально интересное. Но, Смотрите. Что у нас нужно обязательно сделать дальше? Вот вы прокомментировали, хорошо все написали, то есть вы молодец. Причем с помощью других аккаунтов вытащили свой э, комментарий наверх, потому что вы сами понимаете, что в первую очередь читаются комментарии, которые находятся вверху. То есть первые комментарии. Вот, и если вы свой комментарий комментируете тоже, там ставите ему лайки, он автоматически, естественно, выдвигается в первые в первые комментарии под этим видео. Но, если кто-то даже заинтересовался вашим комментарием, прочитав, что вы там написали, нажал на ваш канал, например, вот сюда, и попал вот вот в какое-то вот такое место, извините за выражение, черное поле, темный лес, и, и что? То есть получается, что практически вся ваша работа, ну, ну, ну, слилась в ноль. Поэтому, если вы хотите вот таким вот образом, используя комментирование топовых роликов на ютубе, тянуть себе трафик, вы должны сделать буквально следующее. Во-первых, вы должны сделать для своего канала качественную, красивую аватарку. Я всегда предлагаю нормальную женскую аватарку, лицо, чтобы было понятно, что все-таки это человек. Но ну, можете что-то другое, чтобы это как-то билось с вашим, с вашим аккаунтом. Вот здесь, если канал называется Анна Дегтярева, да, тут можно было бы сделать какую-то приятную женскую фото. Однозначно, нужно сделать шапку для своего канала. Вот все, кто находится в нашей закрытой группе, у вас есть доступ к шаблонам шапок каналов. То есть вы просто выбираете понравившуюся вам шапку и, с шапку и подгружаете на свой канал. Делается это элементарно, конечно, элементарно для тех, кто хотя бы немножко знаком с YouTube. Сейчас я рассказывать это не буду, потому что я рассказываю это тем, кто уже немножко в теме ютуба То есть именно для вас я говорю, выдаю эту информацию. Причем вы видели, что в шапках есть возможность в шаблонах что-то написать. То есть таких шаблонов там у нас очень много. И если вы напишете, например, что-то «Самое интересное похудение здесь» и сделаете ссылочку на свою партнерскую ссылку – то есть вы прекрасно понимаете, что вот в шапке вашего канала вы можете разместить ссылки, но не только на свои соцсети, а и сделать одну пользовательскую ссылку, в которой вы можете разместить и свою партнерскую ссылку даже абсолютно никаким образом ее не пряча. Вот посмотрите, как сделано у меня на канале. Вот, подарки тут. Это партнерская ссылка на мою подписную страницу. Напишите что-то, может быть, стрелочку какую-то нарисуйте на свою партнерскую ссылку. То есть человек заходит на ваш канал, он уже видит не черное поле, да, он видит какую-то красивую информацию полезную, здесь какой-то призыв и партнерскую ссылку, опять же с какой-то интригующей подписью. Человек нажимает на эту ссылочку и переходит на вашу, там, например, подписную страницу. Ну поздно мне уже отключили нормально хорошо мне работает канал класс естественно конечно нужно разместить ссылки на те соцсети которыми вы пользуетесь чтобы с вами могли связаться вот но если вы хотите чтобы вам приходил трафик не только от ваших комментариев а приходил трафик еще из поиска очень Полезно сделать следующие вещи. Вам необходимо оптимизировать имя вашего канала под ваш поисковый запрос, который относится к вашей нише. И естественно, вот в разделе о канале прописать какую-то информацию о вашем канале. Вот у меня тут, видите, поле такое разливанное, описание. Канал Игоря Черноусова. То есть он не менялся еще вот с тех, тех самых пор. Вам, конечно, нужно сделать качественное описание своего канала с использованием к ключевых запросов по вашей нише. Вот чем мне нравится этот курс, потому что вот тут есть отдельное видео, которое называется у него третьим. И в этом третьем видео он рассказывает, Сергей рассказывает, как использовать программку, которая, но ну, лично мне не очень нравится, но этой программой пользуются много. Эта программа называется «Словодер», но чаще всего ее называют чуть по-другому. Не хочу ругаться матом в прямом эфире, да. Но эта программа очень простая, и она надергивает вам ключевые запросы по вашей нише. Причем дергает их из Яндекса и дергает их из Гугла. И у вас получается список ключевых запросов, которые вы можете использовать в описании и в названиях. Вот единственное, с чем я не соглашусь с Сергеем, это то, что он рекомендует взять эти ключевые запросы и просто-напросто вывалить в качестве описания роликов. Но вот об описании канала он вообще почему-то ничего не говорит, хотя канал очень хорошо индексируется, и... Индексируется видео, индексируются плейлисты и индексируется канал. И я с ним не соглашусь, когда он говорит о том, что вот эти вот ключевые запросы можно взять так и кинуть в качестве описания. Нет, так делать не надо. И я вам не рекомендую это делать по одной простой причине. Потому что если ваше описание ну, полностью состоит из одних только ключевых запросов, то робот это очень быстро находят и... Такие видео перестают нормально продвигаться. Поэтому я вам предлагаю эти ключевые запросы облагородить. Вот я читаю сейчас Вика Орлова, и оказывается, я пользовался ну, той методикой, о которой он говорит. Он приводит такое упражнение для копирайтеров, когда из разбросанных слов нужно сделать какое-то какое-то осмысленное предложение или какой-то абзац. И я вам предлагаю вот эти вот ключевые запросы, которые вы надергали, просто соединить какими-то словами-связками, добавить несколько своих слов, чтобы получилось такой более-менее читабельный текст. Вот если вы посмотрите в описании моих видео некоторых, вы это прям, ну, впрямую увидите. Потому что именно так, именно так я и поступаю. Я просто беру и... Ключевики облагораживаю, добавляю какие-то слова-связки. У меня получается текст, но это SEO-оптимизированный текст. И что у нас в результате получается? У нас получается... Очень хороший канал, где есть ваша партнерская ссылка в шапке вашего канала, где есть призыв в самой шапки, где есть качественное описание канала, причем эти же самые ключевые слова вы еще вставляете в ключевых словах в панели управления в качестве описания вашего канала. И что мы получаем? Мы получаем красивый канал, перейдя на который люди понимают, что там нужно делать, и этот канал начинает сам через поиск приводить вам людей. Не только от комментариев ваших, а еще и через поиск. Люди, например, будут что-то искать по нише похудения, да, и будут попадать на ваш канал. А он у вас такой красивенький, с вашей пользовательской ссылкой. Замечательно. Что будут делать люди? Люди будут нажимать, переходить на ваш лендинг с вашим продуктом и, возможно, покупать что-то. Но... Сергей не остановился на этом. То есть, вообще-то, его курс посвящен следующему. Как из этого канала сделать, ну, такой полноценный канал. Он, к сожалению, вот не говорит об оформлении. Но он говорит о следующем. Что этот канал можно наполнить, если не видео, то чем-то очень похожим на видео. Конечно, люди, которые, ну, в теме YouTube, они там за 10-15 минут могут создать какой-то простенькое слайд-шоу и загрузить себе на канал. Но Сергей вам предлагает более простой вариант. Он вам предлагает использовать прямые трансляции. Вот прямые трансляции на YouTube. Вот я сейчас как раз использую эту прямую трансляцию, но я ее использую по прямому назначению. То есть вы видите, что я сейчас говорю. Но вы можете создать прямую трансляцию, которая начнется через месяц. И это будет видео, которое лежит на вашем канале. Причем, если вы, когда создаете прямую трансляцию, а делается в разделе «Прямые трансляции», все трансляции, да, нажимаете «Создать мероприятие». Если вы выбираете особая трансляция «Другой видеокодек», нажимаете «Создать мероприятие», у вас появляется возможность... У вас появляется возможность... Сейчас, извините. Появляется возможность для вашего видео так. Появляется для вашего видео подгрузить картиночку, то есть сделать персонализированный значок. То есть подгружаете любую картиночку. Опять же, у нас в закрытой группе есть много шаблонов для создания персонализированных значков. Если вы еще в этом персонализированном значке пропишете, что все ссылки в описании видео, это вообще будет работать изумительно. И у вас на канале появляется первая видео хорошо это или плохо но ну, естественно хорошо почему потому что вы тогда на своем канале можете включить навигацию то есть у вас появится трейлер на вашем канале трейлер с красивым персонализированным значком причем у этого трейлера вот здесь вот справа будет описание трейлер описание этого видео и если вы Сделайте качественное описание с теми рекомендациями, которые вам дает Сергей, то есть используя ключевые слова. Причем опустите их вниз, чтобы описание трейлера, но ну, никаким образом не заслоняло самое главное. А самое главное – это ваша партнерская ссылка. Вот здесь будет красивое видео, а вот здесь будет ваша партнерская ссылка. То есть смотрите, как хорошо будет работать. Народ заходит на ваш канал, у него есть шапочка, у него есть возможность перейти через вашу пользовательскую ссылку. Кто не перешел здесь, увидит ваш трейлер красиво оформленный, тоже с пользовательской ссылкой. Ну, вообще класс! Я бы еще добавил буквально следующее. Так как мы все с вами купили домен, да, для того, чтобы переходить, сделать красивый переход по вашей партнерской ссылке, вы можете этот домен привязать к своему каналу. но ну, Может быть, для кого-то это будет сложно, но для тех, кто в теме YouTube, это будет несложно. То есть, если вы начинаете привязывать каналу домен, у вас нет своего хостинга, это тоже можно сделать. Посмотрите, все, что вам нужно сделать, это выбрать в альтернативных способах это провайдер доменных имен. Вы выбираете привязку, подтверждение, что это ваш домен, а он это ваш домен, вы же его купили. Провайдер доменных имен и выбираете, как вы будете подтверждать. Либо через поле change, и либо через текстовую надпись. Переходим на наш хостинг. Два domains. Выбираем домены ваши. Вот Выбираем наши домены. Ой, Извините, я выскочил. Сейчас войду. Выбираем «Мои домены». Выбираем тот домен, который вы хотите под... привязать к своему каналу. Выбираем «Управление зоны DNS». Вот здесь. И в зависимости от того, как вы подтверждаете, либо через «Change», либо через «TXT», выбираете либо «TXT», либо «Change» и прописываете вот в этих вот полях, для «Change» в двух, для «TXT» в одном, те значения, которые вам предлагает сделать YouTube. Ну, естественно, сохраняйте. Так как это связано с DNS, обновляются они очень долго, ну, то есть от 6 до 12 часов. но ну, кто делал, то это тоже знает. Вам просто нужно будет это время подождать, и когда время пройдет, нажать на кнопочку «Подтвердить» на своем YouTube-канале. Для чего мы все это делаем? А мы это делаем только ради того, чтобы... На вот этом видео, на вашей видеотрансляции, которая будет идти там у нас через месяц, включить аннотации, включить аннотации для того, чтобы, извините, включить подсказки для того, чтобы люди могли, просматривающие YouTube через мобильники, а таких сейчас очень много, перейти на ваш продающий сайт. Как включить аннотацию, как привязать сайт, но опять же, я об этом достаточно много и нудно рассказывал в тренингах по ютубу. Но кто их прошел, тот прекрасно понимает, о чем я говорю. Те, кто это не проходил, возможно, для вас это будет ну, как-то очень сложно. Но я еще раз говорю, для того, чтобы чем-то заниматься, нужно иметь какие-то базовые знания. Поэтому, если у вас таких базовых знаний нет, народ, вы их получите и потом вот начинайте эту информацию воспринимать. Итак, что у нас в результате может классное получиться? У нас будет... Хороший оптимизированный канал под ваши ключевые запросы. Как выдергивать эти ключевые запросы, как их лучше сочетать. Сергей очень с моей точки зрения просто, компактно рассказал. Я не буду его повторять, потому что ну, нет никакого смысла. Не хочу там присваивать никак, ничего себе. Вот человек классную работу сделал, за это можно сказать большое человеческое спасибо. Смотрите, там все реально понятно. Вот мы получаем оптимизированный канал, получаем канал с навигацией и получаем с трейлером, с подсказкой кликабельной в этом трейлере и еще с кликабельной ссылкой в описании. Но на этом он не предлагает вам остановиться, он вам предлагает сделать плейлисты. Вот плейлисты сейчас, вот в данный момент, очень хорошо индексируются Ютубом. Поэтому у вас есть ключевые запросы по вашей нише. Вы создаете энное количество плейлистов. И в эти плейлисты вставляете вашу вот это вот типа видео, вашу будущую прямую трансляцию. Что нам это дает? Мы получаем возможность переходить на ваш канал. С тех комментариев, которые вы пишете, мы даем возможность переходить через поиск люди, которые будут искать что-то по вашей нише, и будет выдаваться ваш оптимизированный весь канал. И еще будут выдаваться ваши плейлисты, которые тоже у нас оптимизированы под ключевые запросы. К сожалению, когда он рассказывает о создании плейлистов, он не говорит, что у плейлиста тоже есть описание. И вы Можете, когда не то что можете, а должны, когда создаете плейлист, еще сделать и описание этого плейлиста. Это еще больше улучшит его оптимизацию в качестве поисковых запросов. Вот такую информацию вам выдает в своем курсе Сергей Ушанов, за что ему можно сказать большое человеческое спасибо. Но самое интересное и однозначно практическое полезное для всех будет вот в этом вот последнем шестом уроке. Что в этом шестом уроке дает Сергей? Он дает вообще замечательную методику, как сделать ваши ролики которые вы загрузили на свой канал, ваши плейлисты, сам ваш канал, чтобы ваши ролики быстрее находились поисковыми роботами, чтобы они быстрее индексировались. Вот практически все люди, которые занимаются YouTube, они рассказывают о пинг-сервисах, о том, что нужно размещать ссылки на ролики в социальных сетях. Но Сергей тут вообще-то дает классную методику, которая создает из трех частей. Она состоит из трех сервисов, которыми вы можете пользоваться для того, чтобы ваши ссылки быстрее индексировались поисковыми роботами. Здесь практически, пошаг, не практически а пошаговая методика, как все делать. Я не хочу сейчас тратить ваше время на то, чтобы ее повторять, потому что здесь все очень хорошо и просто записано. Да, к сожалению, придется работать много руками, но в результате вы получите не просто оптимизированный YouTube-канал, а YouTube-канал, который будет хорошо индексироваться. По вашим ключевым запросам. И вы будете получать трафик с ваших комментариев и с поисковых запросов, которые будут вводить люди в самом YouTube и, естественно, в поисковых системах. Потому что ну, те, те, кто в, в, в теме YouTube, знают, что поисковики очень любят YouTube и видео, а ваша прямая трансляция будет рассматриваться как видео. Она еще будет у нас сразу автоматически пропустина в Google+. Это прям будет очень замечательная методика для того, чтобы вам тянуть трафик. Вот кто в теме бесплатных источников трафика, он скажет, что что-то подобное было рассказано о группах. Я скажу, что да, вы правы, потому что вот была методика, которая курс, который что-то назывался «Либо заработок на роботах Google», там говорилось о том, что нужно создавать группы ВКонтакте, их оптимизировать под ключевые запросы и так далее. Но ни в каких других курсах я не видел о том, как сделать быструю индексацию ваших ресурсов. Вот Сергей здесь очень молодец, вот этот вот шестой урок – вот эта вот методика с использованием трех сервисов, я больше нигде, ну, вот, среди того, что чисто через меня проходило, я подобного не видел. То есть за это, конечно, ему нужно сказать спасибо большое. И если вы посидите и хотя бы часть это из того, что он вам предлагает сделать, сделайте, реализуйте на практике, вы получите очень хороший канал, который будет вам притягивать трафик из поисковиков. Плюс вы сами будете комментировать, вы будете создавать активность на этом канале. И, может быть, в результате вы на этот YouTube-канал будете какие-нибудь простенькие ролики загружать, свои какие-нибудь слайд-шоу. То вообще будет просто изумительно, с моей точки зрения. Но кто считает, что эта методика ну, не работает, вы можете кинуть мне меня камень. Я сейчас уйду чуть-чуть подальше, чтобы этот камень не долетел. Вот, этот курс я после вебинара заархивирую и выложу у себя на стене вот в этом же самом посте, связанном с вебинаром. Вот прям я его немножко подредактирую и вебинарим тут, и тут вот выложу ссылочку на этот хороший курс. Значит, все, кто проходит тренинг, я его выложу в дополнительных материалах. Возможно, вот из того, что я сейчас вам рассказал, сделаю вырезку чтобы ничего лишнего не было. И выложу сам курс. Конечно, методика достаточно трудоемкая, но очень эффективная. Особенно очень эффективная для тех, кто работает в одной нише. Итак, друзья, я жду ваших вопросов. Сейчас почитаю, что вы тут уже написали. Немножко водички хлебну. Максим Молчанов. В первый раз на нашем вебинаре. Максим, а почему же вы не добавились ко мне в друзья? У нас а, хоть и не коммерческий проект, но мы платим добавлением в друзья. Так, вау, класс. А где этот курс можно а, купить, скачать? Татьяна, этот курс вы сегодня получите на халяву, как живой участник этого вебинара. А, сразу хочу сказать, что... Я их выкладываю у себя на стене, потом удаляю. Тут народ пишет, возмущается, как его скачать, но я долго их не храню. Ну, Татьяна, насколько я знаю, вы проходите тренинг по партнеркам. Этот курс в любом случае я выложу в дополнительных материалах. Вот так. Вот, кстати, наш тренинг, посмотрите, он выглядит вот так. Но кто доберется до заключительного занятия, я там это уже показываю. И вот тут у нас вот дополнительные уроки. Вот сюда я выложу сегодняшний вебинар, обрежу, и здесь же я выложу этот тренинг, потому что я считаю, этот курс, потому что я считаю, что он очень хороший, вот из того, что мне попадалось по Ютубу, и применительно вот к нашей тематике, на продаж, очень хорошо, поэтому все вы его получите, но имеется в виду из тех, кто проходит тренинг. Мало что понятно, но инфа может быть полезна, как настольный справочник. Значит, Алексей, я еще раз повторюсь, инфа очень понятна для тех, кто в курсе Ютуба. Хотя в этом курсе Сергей даже рассказал, как и создать аккаунт, он, правда, не рассказывал об оформлении, о ссылках, об описании, но об этом рассказывал я. Вот, если вы хотите быть вообще в курсе, вам, ну, желательно пройти какой-нибудь тренинг по Ютубу, хотя бы вот YouTube от А до я. Там все несложно, и он есть у нас в тренинговом центре. Где Сергея Курс? Ну, как, вот он, Сергея Курс. <laughs> вот, сейчас после тренинга, после вебинара закончу, выложу его на стене. Так, классно, я не знал, как можно без хозинга канал привязать домену. Ну, Сергей, есть альтернативные способы привязки. Посмотрите, они реально работают. А Аниса опоздала. Добрый вечер, всем добрый вечер. Какая тема сегодня? Значит, Николай, тема всегда у нас находится в нашем мероприятии. Трафик наш хлеб, да? И вот первый пост в этом мероприятии как раз тема сегодняшнего вебинара. Поэтому я вас и... Активно приглашаю подключаться к этому мероприятию, чтобы не задавать такие, такие вопросы. Хорошая программа, я пользовался. Вы, наверное, о словодере. Да, программа неплохая, бесплатная. Слова Б, да, да. Уже сделал канал, оформил, как учили. Ну, отлично. Так, я так немножко и не глотнул. Сейчас найду. Ага, вот. Сейчас, секундочку. Ребят, пишите вопросы, буду отвечать. Кстати, этот курс мне кто-то порекомендовал из границев, спросил, реально это или работает. Ну и когда мне скинули этот курс, я его посмотрел, и мне очень понравился. Потому что парень однозначно специалист, во всяком случае, однозначно умеет создавать видео, пользоваться, ну, уж точно Sony Vegas, либо чем-то такого же уровня, и занимается SEO-продвижением. Потому что люди, которые приходят после SEO на YouTube, это как спецназовец в детский сад. Так, Людвиг спрашивает, можно плейлисты включать чужие видео? Да, это один из способов удержания ваших клиентов на канале, ваших подписчиков на канале. Вы включаете какие-то интересные видео по вашей теме в свои плейлисты, люди смотрят плейлист. Вы его, естественно, оптимизируете по той методике, которую я сказал. Люди смотрят ваши видео, потом смотрят какие-то кассовые видео, остаются у вас на канале, смотрят дальше ваши и так далее. О, Лилия, очень интересно, спасибо. Лилия, я завтра, наверное, не смогу. Я вообще тут просто запарился полностью прийти к вам учиться. Поэтому говорю прилюдно. Лилия, извините меня, пожалуйста. Больше так не буду, исправлюсь. А, Максим, кстати, еще раз говорю, тех, кто пропустил, я учусь у Ирины Лихачевой копирайтингу. Вот. И читаю рассылку, а уже закрыл. Вика Орлова. То есть вообще класс. Мне нравится копирайтинг. Мне вообще нравится писать. Вот Единственное, чем буду заниматься, вести вебинары и вести свой блог. Все. Ну и писать а, тренинги, которые мне нравятся. Так, Максим написал, что добавился. Спасибо, Максим. Да, точно, вы добавились, я вас добавляю в друзья. Так, Татьяна, как попасть в закрытую группу? Татьяна, в закрытую группу попадают все люди, которые проходят тренинг по партнерским продажам, которые я веду, и нас сейчас тут 60 человек, это тестовая группа, и всех, кто имеет отношение к нашему тренинговому центру. Для этого мы ее и создавали. Там люди, которые у нас учатся. Роман спрашивает. Привет, маленький привет, вопрос маленький сколько в день можно своих роликов заливать ну хороший вопрос, но об этом уже много раз говорилось потому что сейчас идет активная борьба со спамом Вот понимаете, Роман, если вы каждый ролик свой будете продвигать то больше трех роликов в день вы ну, реально не зальете Реально не зальете. Если вы думаете, что можно заливать 10-15 роликов и заниматься их продвижением, это просто нереально. Это нужно весь день сидеть за компьютером и все. А вот просто лить и кидать, ну, наверное, не больше 10. У меня нет такого опыта. Я как бы штучной продукцией занимаюсь. Извините, звонит администратор, хочет отчитаться, закрыл ли он офис или не закрыл александр пишет: есть вопрос по курсу по партнеркам. когда можно будет когда можно будет задать скажите задавайте пожалуйста это вебинар обратной связи эти вопросы вот кто-то тут уже писал где можно задавать вопросы по тренингам вы их естественно задаете в своем ответе по заданию то есть пишите свои вопросы я вам буду письменно отвечать вот для Ответов голосом у нас есть вебинары обратной связи, которые проходят в понедельник и в четверг для участников тренингового центра они проходят во вторник раз-две недели. Вот в тот вторник мы проводили, люди пришли, никаких вопросов не было. Ну какой-то странный был вебинар обратной связи. Так, Василий пишет, по-моему, все должно работать однозначно. Василий будет работать, поверьте, это уже проверенный вариант. Калуст, возможно ли предложенную Ушановым методику индексации применить своим авторским и серым каналам? Ну, естественно. Это вообще не связано ни с серыми, ни с белыми. Это SEO-методики для того, чтобы ваши ссылки быстрее индексировались. Вы так можете использовать для индексации своих новых постов на блоге. То есть для чего угодно. Так, а по скайпу уже закрыт доступ? Да, Владимир, больше никаких тренингов в бесплатном доступе нет. То есть халявы закончил, потому что и Миша Стоев там переживает, что его достали возмущенные люди, которые привыкли к халяве. И я этот тренинг по скайпу держал только из-за того, что Михаил Стоев сказал, что давай его оставим. Но вот он тут написал, что нафиг нужно, и я его просто закрыл. То есть, этот тренинг в полном варианте находится в нашем тренинговом центре. Если вам правда это интересно, пишите Филиппу. Вот, и, пожалуйста, пользуйтесь. Саша спрашивает, сколько можно давать Давать ссылок в ВК по группам, чтобы не забанили. Хороший вопрос. Понимаете, но вам никто на него никогда не ответит. Потому что здесь все зависит от того, в каких группах вы даете, как там относится администрация к этим группам, насколько совпадают ваши посты к тематике этой группы. И, конечно, все зависит от того, от вашего аккаунта. То есть, если вы только что создали аккаунт, и начинаете сразу с него раскидывать сообщения, то практически через несколько сообщений вас забанят это уже 100%. Валерий пишет, я в первый раз, хотя в записи смотрел ваши видео. Спасибо большое, нашел случайно по запросу в Ютубе. Не помню, какой я Хотел бы попасть на тренинг по партнерским продажам. Как я понял, уже закрыт набор. Да, Валерий, я закрыл набор, потому что и так народу ну, более чем... То есть, видите, то есть было 78 заявок Сейчас учатся 60 человек, причем я уже точно знаю, что человек 6 из них не оплатили ничего. Вот только поэтому всем, кто пишет, всем, кто пишет отчеты по урокам, я просто прошу, не пишите. Карина там, Александр, Алексей, Александра, я просто не могу вас найти, то есть я не могу узнать оплатили вы или нет. Мне, конечно, это особо не напрягает, пожалуйста, ну, попали вы, учитесь. Но все-таки давайте, я просил, чтобы подписывались полностью своим именем, пожалуйста, подписывайтесь, чтобы было как бы ну, все реально по-честному. Значит, как только я допишу последние бонусные уроки, как только у нас хотя бы половина людей зафиналит, как только появятся первые отзывы об этом тренинге, а я всем поставил обязательным условием, неважно, понравилось вам, не понравилось, сделать свой отзыв, хотя бы несколько слов. Я это все запишу и выложу. Вот Как только у нас появятся первые отзывы, первые финалисты, вот Филипп там уже точит продажник для этого тренинга, и он будет доступен для всех. Я уже его сам вести не буду, это уже сто Вот мы его перенесем в тренинговый центр, там своя техподдержка, я буду заниматься обратной связью. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Но судя по тому, что смотрите вот в нашей группе закрытой, да, я сделал специальную таблицу. Где предложил людям записываться на скайп-консультации. Вот видите, она уже лежит тут несколько дней, никто еще не записался. Вот. Я хотел сам вначале назначать скайп-консультацию, но потом решил, что зачем людей насиловать. Вот лучше, если вам нужна скайп-консультация, пишите, в какое время. И я буду эту, этого, эту консультацию проводить. То есть всегда нужно как бы стараться, чтобы людям было получше. Ну, мне так кажется. Так, Виталя поставил какую-то интересную штучку, плохо вижу. Михаил, Сергей, как закрепить пост в АК в ленте? ну, не знаю, у кого вы спрашиваете, чтобы он не опускался. Вы можете в ВК сделать статус, и он у вас будет всегда прибит гвоздями. Вот в ВКонтакте вы любой пост можете закрепить. Щелкайте по посту, и есть кнопочка «Закрепить, открепить», и все. А в ВОК есть, в Одноклассниках есть статус. Это проще всего. Татьяна, Игорь. Спасибо огромное. Поняла, что мне делать и как по партнеркам. Этот вебинар плюс кускус дал толчок и ясность. Татьяна, я вам очень, очень признателен за ваш комментарий. Я вообще хотел набрать на этот тренинг людей, которые вот, ну, хотят что-то делать. И очень рад, что вы один из этих людей. Дмитрий, Игорь, по поводу выложите скрипты для Фейсбука, где можно будет скачать. Значит, народ, я больше ни черта на халяву раздавать не буду, потому что меня это уже достало, никто спасибо ничего не говорит. То есть я, возможно, для базовой версии запишу отдельный урок, связанный с Фейсбуком. Но если для базовой не запишу, для, для тех, кто проходит, кто имеет доступ к нашему тренинговому центру, будет отдельный урок, как... Рассылать сообщения в Фейсбуке, потому что очень много сообщений в последнее время было по Фейсбуку. То есть я подниму эти скрипты, опять разберусь с Блюстаксом и запишу отдельный урок. Хотите, пользуйтесь. Однозначно у всех, кто имеет доступ к тренинговому центру, этот урок будет. Я не хочу перегружать базовую версию, потому что и так информация более чем. Но раздавать бесплатно всем подряд не буду. Только каким-то людям, которые нам поверили. Не хочу. Продавать не буду. Я сегодня списался с техподдержкой автопостинга. Если они мне сейчас нормально ответят, возможно, там выложу какую-нибудь свою партнерскую ссылку. Кому интересно, вот, идите к этим ребятам. Их скрипты работают. И они там, ну, в принципе, молодцы. Лара пишет. Все очень грамотно, повторение вашего курса, конечно, застало меня поверить, проверить свой канал найти проблему. Ну, Лара, спасибо вам. Просто и понятно. Благодарю. Евгений, Игорь, стоит ли создавать чисто англоязычный канал для Америки и прочих буржуазных стран? Значит, Евгений, вообще классный вопрос. Вообще, буржунет это отдельная тема. То есть, если вы владеете языками, я бы вообще там... С Россией бы и не вязался. Я бы реально делал что-то вот на буржунет. То есть у меня вот прям сейчас такая идея для детей. То есть есть английские сказки, ну то есть сказки для детей на английском языке. Вот. И прям вот. Но ну, мне... Тяжело, мне тяжело с языком. То есть я никак не могу выучить язык. То есть я управляю филиалом языкового центра, да, но с языками у меня очень туго. То есть надо мной там уже все издеваются и глумятся. Но если у вас с языками хорошо, то, конечно, класс. Потому что там реклама совершенно других денег стоит. И там, ну, другое отношение к бизнесу, другие люди. Но для того, чтобы там продвигаться, нужно хотя бы... Читать по-английски. Видел какие-то курсы, где там рассказывают, как зарабатывать на буржунете, не зная языка, но это бред голимый. Других слов у меня нет. Светлана, Игорь, до сих пор в тренинговом центре у меня закрыт доступ к урокам заработка на партнерках. Я писал Филиппу, продано, что-то нет доступа. Как мне подключиться к этому курсу? Я прохожу, с, прохожу курс Skype на миллион. Значит, Светлана, я для вас и для всех давайте я сейчас на отвечу на этот вопрос сейчас еще немножко воды хлебну что-то горло у меня уже присипло. и через 10 минут будем заканчивать потому что я и так затягиваю вебинара. тут у меня, наверное, администратор с ума сходит пишет мне смски, что она, наверное, все сделала, поставила, пропущенная, поставила на охрану все, офис закрыт, можно спать спокойно Значит, смотрите, ребят, значит, наш тренинговый центр. Ну, вы, наверное, уже его все видели, но я еще раз его покажу. Вот он, этот тренинговый центр. Значит, в нем находится достаточно много тренингов, вот, но вопросы, которые задавали люди, которые подключились к этому тренингу, с чего начать? Хороший вопрос. И только поэтому я и начал писать этот тренинг по партнеркам, потому что я вам все-таки предлагаю начинать именно с него. Этот тренинг будет соединять все вместе. Значит, кто может пользоваться нашим тренинговым центром и как это происходит? Значит, мы в тренинговом центре продаем отдельные курсы. Вот сейчас выйдет курс по партнеркам отдельный. Сейчас вот в ближайшее время, я очень надеюсь, что мне помогут добрые люди, мы выпустим курс по Вайберу, да, то есть уже были выпущены курсы по Скайпу и так далее. То есть вы покупаете отдельный курс, то есть вы не покупаете доступ к тренинговому центру. Вот вы, извините, убежала, вы, Светлана, купили доступ к тренингу Скайп на миллион. То есть вы не покупали доступ к тренинговому центру, вы купили один курс. И у вас не будет ни к чему другому больше доступа. Понимаете? Но есть другая, другой подход. Вы можете купить доступ к тренинговому центру. То есть мы его разделили в три этапа. Вот мы с Филиппом долго совещались и решили сделать так. То есть люди, оплатившие полторы тысячи рублей, они как бы ну, сделали заявку на участие в нашем тренинговом центре. Что они получают, какие они возможности получают? Они получают, во-первых, доступ вот к этому тренингу по партнеркам в полном объеме, а он будет у нас развиваться. Вот они получают доступ к вебинарам обратной связи, они читают пользовательское соглашение, понимают, что и как у нас будет проходить. Они смотрят те ролики, которые лежат на главной странице вот, и зарабатывают деньги для того, чтобы проплатить первую часть взноса. Оплачивают первую часть взноса, у них получается доступ к, большему, к большей части тренингов. Оплачивают вторую часть, и у них получается доступ ко всему тренинговому центру. То есть есть два варианта. Можете покупать отдельные тренинги, но тогда ничего, кроме этого отдельного тренинга, вы из нашего тренингового центра не можете использовать. То есть в вашем случае только скайп на миллион. А можно покупать доступ ко всему. Тренинговому центру. Причем мы и разбили это на три этапа, чтобы сразу там не вываливать какие-то суммы. Значит, тренинговым центром занимается Филипп. То есть по всем вопросам не открывается, как оплатить, куда платить. И вообще все пишите Филиппу. То есть, мне, пожалуйста, эти вопросы не задавайте, потому что я тут вам ну, ничем помочь не могу. Маринетта. Игорь, у вас тоже был курс для новичков по YouTube, он еще, и где его можно взять? Значит, все курсы, которые раньше были бесплатно, сейчас закрыты. Вот все, что у меня было на JazzClick, вот все эти курсы, вот посмотрите. Вот на JazzClick у меня лежало что? Это курс бесплатный тренинг по YouTube, автоматизация Skype и тренинг по Toolbox. И сейчас лежит тренинг по партнеркам. Вот все эти тренинги, первые три, первые два, они были абсолютно бесплатные. То есть тулбакса бесплатного вообще никогда не было. Сейчас все они закрыты, бесплатной их версии нет. На джазклике они не проводятся, мы их все перенесли в тренинговый центр. Сейчас на джазклике идет только тренинг, партнерские программы для интернет-новичков. Все. То есть задача это развивать наш тренинговый центр. И все курсы доступны там, в тренинговом центре. Пишите Филиппу, он вам все расскажет. Сергей, когда же все-таки будет список очередности консультации по скайпу? Сергей, я еще раз говорю, вы заходите и сами пишите, когда вам нужна консультация. Я не буду никому навязывать эту консультацию, я не хочу никого к счастью тянуть. Вы просто почитайте, посмотрите, что тут написано в этой табличке. То есть нужно просто ее открыть и просто почитать. То есть если не хватает времени просто почитать, ну, народ, ну, это очень плохо. Здесь написано, что для наиболее активных скайп консультации в первую очередь. Консультация будут проходить в будни с 10 до 17 часов. Ищем себя в этой таблице. Вот это вот наши активные люди. Ищем себя в этой таблице и пишем удобное время и дату для вашей скайп-консультации. Убедитесь в том, что это время не занято другими. Но сейчас оно не занято никем. Поэтому если вы в этой таблице, то есть если вы зафиналили третий урок, ищите, пишите свою консультацию. Все. Алексей, у меня два канала. Видимо, я многое упустил. Но ну, не многое. Ну, всегда есть что-то, какая-то новая информация. Так, так оно всегда было. Так, извините, Станислав, кажется, всем добрый вечер. Опоздал. А, Станислава пропустила, пробежала с работы. Сегодня подключила Гейтбот, но почему-то одни ошибки. В журнале все красные уроки обучающие посмотрела, техподдержку, но еще не видела. Значит, Станислава, скорее всего, у вас. Старая версия Mozilla. Потому что вот ребята там писали, что у них хорошо работает вот с последней версией. И скачайте ее из их кабинета. Значит, техподдержка у GitBot работает классно. То есть, если у вас какие-то проблемы, пишите, прикладывайте скриншот, они вам помогут. Но если вы зашли чуть пораньше, вы увидели, как я закрывал GitBot, который ну, шикарно работает. Так, народ, что-то вопросов уже очень много а времени уже очень мало. Сейчас еще быстренько пробежусь, пробегусь и будем завершать. Так, нет, ладно, отвечу на все, потому что раз обещал. Нурлат, заработок на партнерках, сколько уроков в общей общей сложности, чтобы проходить, сколько времени займет? Значит, заработок на партнерках это пять уроков. Сколько времени займет, зависит от вас. Самый длинный урок это четвертый, я его разобью на три урока. Вот. Этот тренинг можно проходить реально долго, но об этом я рассказал в заключительной части. То все зависит от вас, от вашей подготовки. И вопрос, сколько можно заработать, пройдя этот тренинг, это ну, глупый вопрос, и отвечать на него даже не буду. Потому что если человек задает такой вопрос, то ну, мне вот недавно его задавали в скайпе. Ну, ну что я могу сказать? Это люди, которые никогда ничего не зарабатывали. Это люди, которые всегда работали на зарплату. Лара, больше трех 4 роликов в день бот может забанить не совсем понял ну наверное, вы о ютубе пишите 3-4 ролика если вы их занимаетесь продвижением больше не выложите. александр когда мы используем бота по одноклассникам и добавляем друзей через него люди почти всегда задают один и тот же вопрос мы знакомы <laughs> есть скрипт для этого человека поднести к тому чтобы он кликнул по ссылке на продающей странице а, значит понимаете да этот вопрос задают многие вот я что рекомендую делать вы можете конечно работать тупо в я об этом говорил то есть не хочу повторяться но повторюсь то есть можно конечно просто чисто игнорить но так как вы продаете я бы вам все-таки рекомендовал ставить на паузу и что-то людям писать ну например нет мы не знакомы но я бы с вами хотел познакомиться потому что я нашел вас в группах по интересам если вы проходите по людям из какой-то группы, можете написать название этой группы. Если вы работаете по людям, которые сейчас на, на, на сайте, вы можете сказать, что мы живем в одном городе, возможно, будем друг другу полезны. Ну, то есть, конечно, людям нужно что-то отвечать. Но вот эти вот вопросы, они типичные, Потому что когда вы добавляете в, в скайпах что-то пишут подобное, и тут два варианта, либо просто на это забить, либо вести какие-то диалоги. Но если вам что-то люди задают, спрашивают, всегда лучше отвечать. Но это как бы этика социальных сетей. Михаил, я на выбороне обратной связи в тренинговом центре опоздал. А вот Сергей Васильевич шесть вопросов задал, никто ему не ответил. Может у вас что-то не так работает? Интересный вопрос. Вот это лучше, конечно, адресовать Филиппу, но мы сидели там, ждали, когда хоть кто-то вопрос задаст, и что-то ничего не дождались. Напишите, пожалуйста, Филиппу, он все решит. Лара, с хорошего старого канала могу постить по теме в Facebook 150 раз в день свой ролик? Ну да, конечно, с хорошего аккаунта в Facebook так и можно делать. Я тоже хочу писать, а по Ютубу вообще непонятно. Значит, Марина... Значит, чтобы использовать YouTube, нужно, конечно, пройти тренинг по YouTube. Тогда вам станет очень много ясно. Но YouTube это как бы дополнительный плюс. То есть поверьте, если вы будете писать в группах в социальных сетях, это более чем. Вот реально более чем. То есть не надо пытаться объять необъятное. Вот, честно говоря, вот типичная ошибка новичков, которые пытаются схватить сразу все. И там, и там, и там, и там. Вот я многим говорил, ребят, ну не хватайте вы кучу товаров. И очень много людей там и взяли и этот товар, и этот, и этот, и этот. Ну, у меня создается такое впечатление, как будто у вас столько трафика, что вам его просто девать некуда. Но, скорее всего, трафика у вас практически нет. И зачем столько набирать товаров? Поэтому вот в четвертом уроке я очень хорошо рассказал с моей точки зрения о социальных сетях. Ограничитесь только одним – социальными сетями. Когда вы с ними разберетесь, ну, посмотрите хотя бы несколько уроков по Ютубу. Как зарегистрировать аккаунт, как оформить канал, понимаете. Когда у вас в голове все это сложится, можете начинать постить по Ютубу. Это тоже очень хорошо работает. Дайте ссылку на тренинговый центр. Значит, Ссылка будет в заключительном уроке. Ну и Филипп сейчас, наверное, что-то кинет. Он тут что-то написал. Вот Филипп продан. Напишите ему, он, вам ссыл... он вас ссылками закидает. Станислава, еще немножко надо поработать, потом скайп-консультацию. Да, все, я вас понял. Да, это наиболее правильно. Прохожу тренинг самостоятельно в тренинговом центре. Там будут размещаться заполнительные материалы. Да, все, что будет в базовой версии, однозначно появится в тренинговом центре. И, естественно, там появятся такие вещи, которых не будет в базовой версии. То есть там однозначно будет по Фейсбуку еще по много-много чему. А, так сделали профиль ВК, теперь его раскручиваем, потому... А, не идем на скайп-консультацию. Ну, все хорошо, народ, если вопросов нет, я ж не навязываю. Я просто дал вам такую возможность, вы имейте в виду, что такая возможность есть. Филипп Продан, как мне получить доступ? Филипп, ответьте, пожалуйста, Светлане. Так, а вот вам уже кинули ссылку на Мегапак. Спасибо вам за труд, вам спасибо. Игорь, я пока не записывался на консультацию. Да, да. Народ, я не подумайте, что я вас там в чем-то обвиняю. Просто мне кажется, может, я до вас не донес, либо там кто-то что-то не понял. Да, вот видите, Сергей Васильевич спрашивает, когда появится список. Я вам предлагаю самим записываться. Поэтому, ну, мы, я вас понял, я вас услышал. Если вопросов нет, вы там занимаетесь, пожалуйста. Отлично. Значит, информация до вас дошла. Ну и хорошо. Игорь, расскажите, с чего начать бизнес в интернете? Расскажите историю успеха. Дадыч. Ну, Татьяна, давайте сделаем так. Тут Филипп собирается провести, вот когда мы с тестовой группой дойдем до какого-то заключительного этапа. Филипп хочет сделать какой-то вебинар. Мы расскажем еще о тренинговом центре, расскажем вот об этом тренинге по партнерке. Скорее всего, я там тоже буду выступать. Вот. Ну, скорее всего, Филипп меня то пригласит. Я очень на это надеюсь. И я расскажу. Я не скажу, что это история успеха, но расскажу о себе. Алексей пишет. Тренинг очень нравится, узнал много полезного. Спасибо, Алексей, мне очень приятно. Спасибо большое. Так, теперь понятно, спасибо. Игорь, вопрос. Если у меня установлен бот в Mozilla для Фейсбука, то как поставить другой бот для одноклассников? Значит, Татьяна, тут вообще очень просто. То есть, что значит бот для одноклассников и для Фейсбука? Это скрипты. У вас их там может быть, мягко говоря, немерено. То есть вы просто выбираете нужный у вас скрипт и нажимаете на кнопочку «Воспроизвести» и начинает работать этот скрипт. Причем в uh, Mozilla есть портабельная версия. Вот, например, все скрипты для Facebook у меня в портабельной версии. То есть Они никак не связаны с той версией, которая у меня установлена. И вы можете работать даже с несколькими скриптами. Есть там такая фишка, как работать с несколькими аккаунтами. Но, ну, надеюсь, тоже об этом расскажу. Светлана, Игорь, скажите, а клик теперь платный для всех? Значит, он платный для тех, кто э, что-то э, продает, свои какие-то продукты, базы подписные делает. Для тех, кто рекламирует, он бесплатный. Если вы партнерками только занимаетесь, то для вас бесплатный. То есть если вы используете закладочку «Магазин», вот смотрите, тут есть две вкладочки, видите, «Продавать». Вот если вы используете вкладочку «Продавать», то для вас это будет платно. Если вы работаете только с «рекламировать», вот только вот здесь, то для вас он как был, так и остался бесплатный, потому что все заинтересованы в том, чтобы приходили новые партнеры. Значит, для... на начальном этапе он стоит 990 рублей, ну то есть какой-то недешевый сервис получается. Марина, Игорь, я правильно поняла, что на два домена один домен, один товар – если товар пропадает с продажи, то и домен тогда нужно будет брать другой. Нет, абсолютно нет. То есть если вы придумали какой-то себе домен, соответствующий вашей нише, и, например, ваш товар подключили с продажи, вы просто делаете новую переадресацию и используете этот же самый домен для продажи другого товара. Вот и все. Причем все ваши посты, которые вы раскидывали, они работают, но уже ведут на другой товар. Это очень классно. Значит, поддомены там не надо ничего делать. вот. Но, но если хотите. Я об этом не рассказывал и не буду рассказывать про поддомены. Маринетта, Игорь, меня в списке скайп-консультации нет. Добавьте, пожалуйста. Значит, Маринетта, я буду этот список добавлять. То есть как только люди что-то еще зафиналят, я еще добавлю. Эту таблицу можно найти в Google таблице. Сергей Васильевич, еще раз говорю: эта таблица лежит в нашей закрытой группе. Вы в нее заходите и выбираете тему, посвященную нашему тренингу. И там эта таблица. Елена, Игорь, спасибо, все здорово. Вот, кто хочет, тот найдет. Да, спасибо. И отвечаю на последний вопрос Галуста. И на этом заканчиваем. Игорь, я обдумывал идею продавать по. Партнерки, «Доступ к тренинговому центру» и сам курс «Партнерские продажи». Надеюсь, сработает. Ну, Галуст, вам нужно списываться с Филиппом. Если он сделает хорошие продающие сайты, а он умеет это делать, то тогда да. То есть за качество я вам ручаюсь, но чтобы это продавалось, во-первых, нужны классные продающие сайты и нужны хорошие продающие материалы чтобы вы сами ничего там особо не выдумывали. Ну, Филипп этим занимается, он просит, чтобы Юля ему помогала. То есть, надеюсь, все будет хорошо. Я этим техническим вопросом не занимаюсь. Списывайтесь, пожалуйста, с Филиппом. И заодно проверить действенность методов партнерских продаж своего курса. Значит, Галуст, эти методы, они проверены даже не мной, они проверены жизнью. То есть, тут все просто, элементарно, и все работает. Так, друзья, на этом мы будем заканчивать. У меня к вам очень большая просьба. Пожалуйста, если вам есть что сказать об этом вебинаре, перейдите ко мне на страничку, вот, и вот под этим постом нажмите на «Комментировать» и что-то напишите. Потому что здесь все это пролетит. Я сейчас напишу какой-то свой комментарий, чтобы вы быстро попали ко мне на страничку. И еще к вам большая убедительная просьба. Вот, если вам понравилось, нажмите на кнопочки «Поделиться» вот под окошечком в тех социальных сетях, которыми вы пользуетесь. Вам не сложно, мне будет приятно. Большое спасибо. Значит, те, кто проходит тренинг по партнеркам, проходите его дальше. Вот жду вас в следующий понедельник в 19 часов на второй вебинар обратной связи. Тех, кто не проходит тренинг на партнеркам, жду вас в следующий четверг. Здесь же постараюсь что-нибудь вам еще интересного рассказать. Большое всем спасибо. Еще раз прошу, пишите, пожалуйста, все свои комментарии на моей стене. Под вот этим вот постом. Они уже никуда не денутся. И все, вся ваша работа не пропадет. Большое спасибо, до свидания, всем удачи, здоровья и всего самого наилучшего.